Здравствуйте! Сегодня я хочу поговорить о системе управления частной клиникой. Для того, чтобы успешно управлять своим медицинским предприятием руководитель ежедневно должен у себя на столе иметь определенные отчеты о деятельности своего предприятия. Отчеты — это система определенных параметров, которые позволяют принимать управленческие решения. Я перечислю некоторые параметры, по которым руководитель клиники может ею управлять. Первый параметр. Это бюджет клиники и план факт на его анализ. Второе, вы должны понять, как работают ваши доктора. Это параметры, по которым вы оцениваете их работу. Это количество первичных и повторных пациентов у доктора на приеме. Это выполнение доктором определенных стандартов в диагностике и лечении. Третье, клиника проводит акции. Вы должны уметь оценивать эффективность этих акций. Четвертое, это точки роста клиники. Определитесь, что дает вам возможность повышать вашу выручку. Это только малая часть вопросов, которые важно решать в процессе управления вашей клиникой. Для того, чтобы иметь четкие параметры и ориентиры управления клиникой, вам необходимо иметь автоматизированные бизнес-процессы и параметры оценки работы всех ваших служб. Я приготовила вам подарок. Несколько форм отчетов для руководителя клиники – Пройдя по ссылке ниже, вы найдете эти отчеты. Желаю вам успешного медицинского бизнеса без осложнений. Подписывайтесь на наш канал и получайте полезные инструменты для повышения доходности вашей клиники.